Всем привет, с вами Максут, и это прохождение Far Cry 5. И на этот раз я уже не один, и со мной... Всем привет, Эллорен. Не знаю. Так, значит... Нам бежать 3 километра, либо 800 метров. Мы побежали туда сначала. А можно тебя оседлать, что ты такой шустрый? Нет, на меня нельзя садиться, я буду сам бежать. Так, где-то рядом могут все сойти. Мудаки а, кстати, вон этот, лодка, оказывается, есть. Смотри на Покажи, карте лодка. справа. Где стороны. лодка С правой стороны на карте показано. О! Э? Чё так О! Садись. Так, прежде, на надо здесь. А ты можешь здесь забирать? А? А ты можешь здесь лутать или нет? вас подожди. Проверим. Интересно. Ну да, вон патроны взял. Оружие подожди. Давай, поехали. Так, садимся. Давай, види. У тебя на карте отмечено куда ехать? Да. Навигация да. стоит. Все, тогда. Врубай автопилот. Зачем да, так веселее? Да, красота. Что там, скунс какой-то? Знаете, кто там... Внедорожник вон есть, оказывается. Эрион Котроль Вераси. Че? О! Замочим ее. Что там? Посмотри направо, видишь это ты Ее надо. А, взорвать, взорвать. И... нужно. Да-да-да. Стреляй! Ща. Как тут слазит? А, покинет раз вот. Так он слезет еще. Мне да. кажется, я, я заплатил ты... как респист. <с> я вообще еле слез. -мо, я в кнопке перепутал. Я как Гаси. А, вот. а я этот вон... Я не смог разобраться, чё куда пистолет взять. Меня, Ой, в моим моим так, эту Залутать их. Залутать. Да можно отсюда, смотри. Вот Блин, блин, я кнопки перепутал. Как сказать, блин, этот потолпил Total... и бы... перепутал все. Кого потолпил, ты играл, понял, перепутал А просто стрелять, просто надо стрелять, видишь, нарисовал. Там он машина. Яблочки. Три. Где там кто-то стреляет? Сюда подошел, о, о, хэтшот. С пистолета. Нормально. Этот фронт играл, а там понял лежать на букву ⁇ З ⁇ пить на букву ⁇ Х ⁇ о, едет еще. Садись, садись, я буду их стрелять по а? средам. Я... я Грозов ⁇ Так, сади Гарни Ю. Ярик, водила. Давай. Боу, я <смех> перестрелка. По-моему? Перечисленно. <смех> Вау! Я его... Боу, стреляй. Сколько мне не поехали Вы дальше? Дай. Так, дай. Я... А я а не могу, больно, а давай, я давай, не могу, давай, пот... у меня этот выйти, если я <laughs> тут какого? Тут какой устанавливается? Да, ну я еще пил Яблочко. А ну потом за. Я не достаю, да и переключить музыку. А как ее переключать? <laughs> О! Да пошел ты! О! пошел ну, Куда поехал? А у меня патронов нет. А ну, по-мужски сейчас. лежи. Эй, мужик! Забирай патроны. Так, на пистолете патронов вообще нет. это вроде лоха что-то было. это тут то то погнали. О! Грузовик надо остановить. Подожди, надо надо спрячется. Вот а что там будет? Куда он, куда он еще поехал? Хм. Да ей он же. Ой, а курят задавил! Что? Ты на мне сож, стоишь! На мне стоишь, алло! Где не на, на тебе? Под машиной, под машиной. Блин! От, отвези машину! Я умираю! Да. Поднял тебя. Ты сначала меня звил, потом еще проехался снова. Так, что надо делать здесь? Все, открыть. Вот это Открывай вот с этой стороны, вот рычаг, да? Я открыл. Я открыл. А, ты тоже можешь взаимодействовать, значит? Конечно. А смотришь грузовик, у тебя появляется инвентарь. А я чего-то не мог убирать, кстати. А стреляет? ты не беришь, это в инвентаре оно появляется, потом ты уже выбираешь. А, я не помню куда стреляют. Вот, тут. А что они? Во! Эй, не, больно. Кто-то они дикие какие-то, слышишь? А, так мы нах, Это форт ихний. Yeah. Лопата. Ой, э -э -э, больно? Я там за деревом прячется. Сейчас вам... Вот сейчас я убью Пошел. Все, лежит. Погнали. Ой. Завоюем. Ладно, мужики сами напросились Ой, ну, ты нажал? Вот тело упало. Я сейчас лопатой Эй, прям почему шифку сами нажимаем? <решил> я зачистил, молодец, я это я все. Ты все, они все что могут. Я даже никого не убил. А ты даже никого не убил? А подожди, а ты можешь сам вызвать напарника или нет? Типа собаку? Ну что Да могу. Попробую не Посмотри прямо. Посмотри прямо сюда. Видишь это? Сейчас Ты я это пойду видишь? и меня убьет. И это видишь? Да. Что это? Что происходит? Сон снайперы. Убисофт. А если на нее залезть? Я хочу залезть. Дай залезть. Тебя убьет. Я думаю, тебя убьет. Попробуй где я наделась а что? все уже смотря где у нас. отряд пополнил а? что там да. можно кого-то вызвать или нет не пойму капец ты летаешь хорошо. я летаю? это патроны пополнить у меня патрона почти нету о, за боеприпасы для рпг где-то взял? так, магазин боеприпасы принять, пополнить есть так, а... Да. продать добычу да, почему постоянно хочется на тап нажать что за привычка я уже раз а... в пять нажал тап. оп что за боеприпасы откуда что о броник надо купить короче, еще. или это походу на двоих идет если ты берешь и я беру то... белые медведей в смысле на двоих ты что мои бабки тратишь все что нет да пошли они короче ну, пошли собаку туда возьму себе получше, о час. Я не помню, а как тут их вызывать? Г-г-г. Таф, во. А, нет, у меня нету тоже. Уже а, нету. Оружие. Что за оружие? Автопак. У меня был бумер. 7к стоит, у меня только 1700. А есть что-то бесплатное, не помню. А, вот. А. Играя с другом, клиент не может вызвать наемника, понял? А, -а, -а. вот он, как. Вот в чем прикол. Кстати, мне надо умение улучшить еще. А, у только один. Так, какое лучше оружие? Лопата или бита? А лопата, кстати, лучше будет. Так, Дробовик так, 1300 так, стоит. Так. У меня все заблокировано еще. Лук только. Ладно, у меня, в принципе, устраивает и лук. У меня лук, пистолет. Одежда, особенно присутствует. Ой. Метательный нож. Ну, сейчас Понимаю. буду за вас вообще бегать, Так, это у нас баек Смотрите, я здесь, это не я с вами застрял, а вы со мной Так, где? Слушай, тут походу можно 6 человек. О, смотри, она сзади с нами едет тоже. Видишь? то Внутри сидит салон. А интересно, что вот... ехали Салон, смотри, деревянный. Деревянный салон. Ай, я вас съел. Салосная башня. А, ферма. Мы уже прям здесь, да? Можно выходить? Так. А, подожди, я хай, я, я кину. Ой, марат скачила. Понятное дело. Да. Все, поехали. А там совсем близко уже. Так. Вот. О, она вышла. А че ты ее оставил? Я она сама вышла. А, так она же со мной, потому что. А ну мы приехали. Так, да? Ну, ты что на месте? Ray -Ray. Сумма... а, Нет, а блядь, чуть да, Налево нам, надо, надо. как? А ну подожди. Так. И кого спасать? А, вон с правой стороны, с правой. Ехать на правой? правой. На правой стороне находится. Все, там подоход надо будет стел сделать.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 Так, я одного за замочил. Давай, вот ты стоит. А ну, сейчас подожди, они разойдутся. Все. Отлично. О! Подожди, Что, куда куда? Куда он побежал? Куда а ну, стрелы стоп? мои. Стоять, стоят. Я не забрал. Я? Я ничего не забрал? Все, походу, мой будет. еще стрела. А, в этом теле. Оп, задание выполнено. Видал, какой банихоп? <laughs> Смотри. А, ну здесь вроде бы что-то можно исследовать. А, О, едут, едут, едут. Так, внутри чего-нибудь есть, нет? пошел а, ты. Так, искать, обыскать, обыскать, Так, а ну-ка, теперь что там получается у нас? Добавить можно пса. Выбрать можно. Ой, Играя нет. с другом, ведущий игрок может добавить подряд только одного наемника. Ну ладно. А, так как мы сейчас твоей, это, тогда можем. А, ну, он недоступен все равно. Не, он со мной, он со мной. А. Так, теперь куда, значит, едем, смотрим по карте. А, кстати, кого будем первый идти? На кого пойдем? Э, я придумал на... думал на Якова, что там он какой-то вообще. Ну, вон, есть еще задание, смотри. Так, журнал. False False and... end. Долина, Колланд, река, гори, уют, уйд. Ну, пошли, наверное, в фолл-центр, да? Ну, давай на него. Все поставлю то на него. А я не понял, что здесь насчет этого? О, куда обыскать их? Что-то я с Лука, например, хожу, а не могу взять винтовку. Ты на этом пойдем? Со мной а? же собака вроде бы. А же собака еще, блин. Идет. Сейчас она прибежит, подожди, подожди. Ну, позови ее. Все идет, идет. Что залазит? Да, хай ему мухарить, все, поехали. Да бежит. Она бежит? Что-то типа. Посмотрим, залезет нет? Ты должен или, или может борт. мне, или может мне надо сесть? Нет, ты должен открыть эту заднюю задний борт открыть и залезть. Такое да. есть что ли? Нет, здесь нет ничего открыть. Ну, Ладно, так просто сяду. Ну просто Можно так залезет. Собаку, Сюда залазь. Ладно, по пофиг с ним, поехали так. Убей Все, поехали, себе свободно. А? а он будет потом с нами бегать. Все, поехали, поехали. Пусть тут поехали. Так да, собака, бежит, за нами. Да ничего страшного. Иди. Так, что там по карте? Едем, едем, false ends. Куда вас столько много? А ты ч всех стреляешь? Ну что их так много тут? Оо! Поехали, поехали! Буйвон бежит! Устав ты стрелял! О, впереди, впереди! Ой! Так, что вообще здесь происходит? Блин, я убил чувака. Wow. Все подманули. А, ты уже обыскал. Блин, да, еще да. где-то. Да фикси меня, нано. Ой, потому того как это титана выйдет. С огнеметом! Все нет! Сумак, кто это? Метку, или мне поставить? Чё говоришь? Метку? А чё, она раз не стоит? меня показывает, что нет. Я ж на этой просто... У меня больше не видно. Задать? А ну-ка, едет сейчас? Но Теперь есть! Ну, бедный бомбер! О, 9 патронов осталось там свести. Дави и падли. А. Я так и не понял, кого я там задавил. Неважно. это ты видел, машина пропала? А что ты выпрыгнул? А, что машина была и она пропала опять? Да. меня. <смех> Ты Спасибо, помощник. Я Ты, помощник. Что не могу. Я встретил пар, Пленника Все, сдох. Да, только теперь плен... пленника надо освободить. Ненавижу, Святош. Пора их прикончить. Там где-то моя стрела. О, дробовик у него есть. Все. Я же могу потом оружие менять, да, или как? Да. О. Ты садись сейчас? сейчас, а че, нельзя взять стрелу, что ли? А, да, фиг тогда с ним. Все, мужик, с нами. Ладно, на... а, значит Нет. надо мне сесть, значит, мне надо сесть, чтобы они тоже садились все садись. О, за Он еще так стучит. <смех> Бля, <смех> как он сидит. Мужик, тебе <смех> нормально, да? <смех> Впереди. Так, я, конечно, понимаю, первый раз знакомую. Ой! <смех> все, лежат. Так. О, лё, тут пулемет. О, сейчас у нас капота отлетит. Да, скоро. О, впереди едут. У меня сколько там? 9 патронов? Сколько ты патронов? Уже О. 9. Всё, сдох. Иди, открывай. Сейчас, мне бы с них патронов выпуск О, 28 патронов. Нормально. Блин, у меня 1 патронов. 4 патрона осталось. И О, 10 уже. Не, не Ой. Все, я открыл. А, сбоку вот. вот тут. Вот, что, пулемет? это ну, пулемет? Смотри, вот едет. Он совсем что ли псих? Да. Он... Перед А сейчас. Ша, подожди, я подожди, патроны заберу. Явно житель спасен. А себе мужчины проколот Газует. Это вам не село, это Монтана. Е -е -гей -гей -гей. Э? Мужика забыли. Кого? <noise> а? Мужика. <noise> да, фиг А, подожди, Это квест, походу, есть. Это квест. <с sit -in> Он, Он, ты... Он на Слышишь, так можно. Он, он приехал, все. Сейчас игроков взять. И буду такая толпа ехать. Так, отмычку нашли. Ладно, это можно потом все сделать. Поехали тогда, пусть он сам едет. Или пусть сидит. Да, он уже залазит. если он залез. Интересно. Так. О! Надо освободить этот пенец. О, смотри, смотри, все внутри. О, какой. Не за что. А, иди вон почитать. Да, что там было, снять тормозов, или мне показалось? Снять с тормоза. Написано да, тут туда. есть такая Иди вон почитай, почитай. Я не могу эту почитать, что это. Коллапс грядет. Силосная башня. О, едет там чучело Да, пошел он. Я чего-то есть, смотри. А вс ⁇ можно игру. забрать. 30-35 долларов. Все, больше не... О, давай на красной тачке поедем. Ты что, она классная? Где, где, где? А я думал, на этом поедем, нет, не хочешь? Ну, поехали на той. Ну, красная классная. О, здесь продорожает. А, как мужик. А, мужик как-нибудь сам приедет. А Нет, без беспокоит. Куда он там с этой ракетницей?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 все, уже уместно подойдет, отдадет валяй по ним а, воздух, воздух, воздух Сейчас, сейчас, сейчас. на ну, ракетнице, ракетнице новый. Что-то да, чувака надо спасти, чувака надо спасти. Поможет. А зачем он А у меня патроны на пистолете, не насчет? Все, освободил тупо. <свистит> ой вы, вы, ракетница, есть у тебя ракетница? Это у меня ракетница. О, это ты стреляешь, да? Я да я буду зачи. <свистит> О, випсигтанс. Ну хм, интересно. Вот, а снайпер он. Ну а, он блин неудачный. Все. О, у него с он там. Э? Засорвался. Я супер залет осадил. Я думал он взорвется. у Тебя тоже идет видос? Да, да. Я так рассчитывал, что он взорвется так красиво, а? Я его посадил просто. Right. Eagle. и И отрет бог слезу сочей их. Не будет ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни. Ибо у меня есть планы на вас, сказал господь. Как помочь вам? И не обидеть вас, дать вам надежду и будущее. <сёк> Уже как и противники, да? Господа, но вижу а -а -а. Дела. Слава опережает тебя. Ты лучшее, что случилось с этой долиной за долгое время. Мне бы помочь. Ты что хочешь сломать шею? В теории все было нормально. Баба фетчоп. И я думаю, тебе Спасибо. книгу положил. О, Помог называется. Да. Черт, это ты? <связывая> Прости, не поняла. Ты столько сделал, можешь немного побыть игрушиком, да? Я думал, сектанты забрали все это. Какая же я фейр Грейф, если не могу сделать заначку? <связывая> Училось лучше. Город. Он многое повидал, потому что... Алташ, нет. Спасибо. Беж мастера, тебе, не знаю, ты ж пастор, ел наверх... Ну, дело в том, Какой что... Какой же это город, но... Два домика там стоял, да, вроде? Ага. Пастор и я можем, не так много. Протяни нам руку помощи, и мы отплатим тем же. Мы вам уже тупо город спасли, нас. А, интересно, даже в этом видео у меня шмотки этого Вааса показывают. А у меня показываются те же перчатки, что у меня. А, головой только, кстати, вертить можно. Оп. Все. Так, надо боеприпасы восполнить. Как только мы пополним, как раз... О, новое оружие написано. Так, как раз закончу этот выпуск. Наверное, так и назову. Дополнительное задание. Как это на False ends. А, вон, оружейка.